И всем привет, дорогие друзья, с вами Мура, добро пожаловать на первое видео по Five Nights at Freddy's Help Wanted. Поехали, сзади нас Фокси Милям, Саламо, Алексус. О, и так, нам О, окей, минимум. Континьюм, я как-то уже начал играть, так что давайте. Сегодня я поиграю. Саламо, Алексус, брат! Привет! Как дела? Ч, херела, мразь? Uh, с какой же частью нам начать? Не Давайте, пожалуй, начнем с uh, Parts and Service. И давайте, пожалуй, начнем с Бонни. Так, начинаем. Welcome back looks guitar is out of tune must be мой глаз located inside his secondary throat pipe. Восемь ебучих часов спустя. It так, теперь давайте аккуратно будем вытаскивать, не хочу скримера. Great job. Deposit the left. Блядь. Now, firmly grip Bonnie's right eye and carefully remove О. it from its socket. Deposit the right eye in the cleaning receptacle. open. Bonnie's faceplate, carefully press the two buttons located on either side of Bonnie's jaw. When oh. done correctly, you should hear two small clicks. Wow. Oh. You now have access to Bonnie's oh, harmonization module. Press the blinking button inside Bonnie's secondary throat pipe to enter calibration mode. That's так, давайте его кайберать, Так, это вот это вот. Это вот это вот. Something is not right. Is is the... Так, теперь и... <возгласы> Great job! Бонни is in tune and ready for his solo. Let's close him up. Simply replace both eyes in the same order that you them, then close up the plate, and we'll call it a day. Так левое к левому. так только не надо скримера еще. Well done. That concludes your parts and services task. See you next time. это все! Я обосрался уже два раза, два раза. Ей! Где мы что? Итак. Using proprietary technology developed by Fazbear Entertainment, our VR development teams were able to use vintage control boards almost like plug-and-play. Digitally recreating performances and personalities from the past in an instant. Итак, давайте начнем. Uh, давайте сыграем Five 2 в Так. Кошка, завались. Мой. Так, вот так вот, кстати, oh, nada, like said, oh, yeah. They tried to remake Foxy, you know. What? Oh. But they thought the scary, so they keep the toddlers entertained, you know. But kids these days can't keep their hands themselves. The staff literally had to put Moxie back together, every Salamalecos! Take a part put back together attraction. That just a mess of parts. I think the employees refer to him as just the mangles. Uh, oh hey, before I go, uh, I to to your mind about Привет, options, you heard lately. Uh, fuck. fuck fuck fuck fuck Freddy! Жамш! И Фокси прибежал! Идите сюда, мрази! Только, Фредди, не начинай идти по-братски! Пока я... Шкатулку перезагружаю! Бля, по не начинай, Бонни! Салам, Алексус! Не начинай, Фредди, Чика! Салам, Алексус! Привет, дура! Я тебя впервые вижу! Красивая А че тут запашлась. Ай, ты дымит центрай! Ай, ты нахер, дура! Раз, два, три! <плакова> да бой! Зачейка, блядь! Сюда иди нахуй, кондон! Только не надо меня эту кусать, побратки, побратки, вас прошу, у вас там пати сильно так что идите в жопу. Чика! чика, чика, чика, чика ты Я уже думал скример будет. Я играю, сидя полож... чем положение. На мне... Hello, на мне. На мне надеты VR-очки, 3D-наушники. Фредди, иди нахер, пожалуйста! Помжал. Бомж, Эй, засало молеку. Мне лишь бы на центр смотреть, чтобы вот этот хер ко мне не. Чтобы этот мне не пошел. Не начинай по-братски идти, Бонни. мы это сделали е-бой yeah, yeah. что у нас тут а это может съесть нет, пошел нахер тогда фух Вот, ты в равно здесь будешь стоять, Пошел нахер отсюда давай! нахер! <пbell rings> <пbell rings> вот так мы идти только звали, файм надо спрятить 3 VR! Нихуя себе! Hello. Майк, где ты Майк? Майк? Майк автор! Вот он, Майк автор! Каламалексус, брат! Завались. Sure audio that I found. Talk to you later, man. Давай, давай быстрее. Uh, welcome to your new career as a performer entertainer. Yeah. Hello. Yeah. on! How to Flash injury, flash death, flash irreparable and grotesque can occur. First we will discuss how to operate the mascots when they are in animatronic form. For ease of operation, the animatronics are set to turn and walk oh, into the floor. <sharp inhale> Давай, ну! Ты куда мразь намылился? А там закрыто сосед. Поближе идите, братцы мои. Вперед, мои доблестные войны! Да какая вентиляция! Мне <звук> камеру, камера эрор, видео эрор. Ты где, мразь? Ты опять туда полез? <звук> да. Салам алейкум. Давай, ал репэр, вс! Ты где мразь? Ай! он светится? Ты куда вернулся обратно? Войца из Изиров. О, но, но, вы но. О, о, о. О, о, о. О, о, о. О, о. О, о. О. О. Ты куда делся? Вернулся, <звучит> я голодный. Ну, что же, хочу вам сказать, лично мое мнение, что Five Nights Freddy's VR Help удался. Восемь ебучих часов спустя. Лично мне понравилось, я уже успел обосраться, как вы видели. И, и всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока, пока!